Приветствую всех любителей видеоигр. Сегодня мы продолжим играть в игру... -seed. <laughs> Мне так понравилось. Kenseed. То есть вот случайно обнаружил, если честно. Очень даже, ну, как бы не ожидал все этого. А где музыка? Эм, не понял. Ладно, я надеюсь, она к нам вернется. А, я не стал далеко куда-то идти. Вы проснулись. Заснув не в деревне. Я слышал: не теряйтесь. Ах да, пока я не забыл, вы уже. А, стопы! Ебать! А я в деревне уснул по-человечески. То есть, игра думала, что я проебусь и усну где-нибудь там. А нет, ушки, блядь. Я в столько игр поиграл, что уже знаю, что надо ложиться в кровать. Ладно. А Пока я не забыл, вы уже использовали Bubble Hell. Он позволяет вам видеть определенные интерактивные объекты на экране. Попробуйте. Это прямо сейчас нажав, ага, потом ага, далее ага, выбрал, чтобы получить дополнительную информацию. Легко, давай, попробуй. Так, допустим, семейный планировщик. Если вы женаты или имеете семью, используйте этот семейный планировщик, чтобы отдавать своим родным распоряжениям. Они будут выполнять поставленные вами задачи. Игрок также может отправить члена семьи старше 16 лет на кормление. Вы можете экипировать их, чтобы помочь качество и количество найденной ими пища, а также диктовать, куда им отправиться. Член семьи, отправленный в зону боевых действий, может быть ранен, но не погибнет. Для навигации вы можете использовать вкладки в верхней части интерфейса. Нихуя себе. Ну, кровать понятно. А, кладовка. Вы можете хранить ингредиенты в кладовке, чтобы ваш супруг семья могли использовать их для приготовления пищи. Если они голодны, и у них нет рецепта, по которому они могут готовить, они будут есть сырые ингредиенты, хранящиеся здесь. Все, что они приготовят и не съедят, будет храниться здесь, чтобы вы могли забрать. Ну, плита поля. Ну, все, понятно. Так, еще поговорить. Еще один напряженный день. Я слышал, вы собираетесь в деревню, будьте осторожны. Там и не забредите слишком далеко. Мы, дети, должны ложиться в 11. Взрослым так повезло. Пока. Хорошо. Доброе утро. Похоже, у вас были беспокойные сны. Хороший рабочий день, Лучшее лекарство от этого. Если мы хотим быть готовы к летнему приливу, нам нужно, чтобы... Ферма работала как можно лучше, поэтому мне нужно, чтобы вы купили в городе новое ведро. Вот, три медика должно хватить. Я отпер запад и южные ворота. Только остерегайтесь старого Герберта, если пойдете на запад. Он не очень приятное зрелище. О, и у тебя письмо, ждущее в почтовом ящике. Это уже больше, чем я получил за весь год. В любое время, когда у вас есть почта, вы увидите, как трепещет красная тряпочка на почтовом ящике. А, посмотрите, может ли вам Путинесса, поможет ли вам Путинесса, если вы заблудитесь? Просто выберите Путинессу в соответствующем задании, затем F1 или щелкнуть правой кнопкой мыши. И Путинеса придет вас к цели. Они очень милые феи и совсем не пугливые. Так, посмотрите статус, чтобы увидеть информацию о себе встречных жителях с помощью угу, угу, угу. каши. Тогда в деревне будьте дружелюбны к людям, и вы наверняка далеко пойдете. Возможно, стоит... Подмаслить их, чтобы они рассказали что-то полезное Знание и сила, говорят А еще говорят, что глотание лихушки лечит больное горло Так что не стоит доверять каждому слову Может мне стоило выбрать лихушку поменьше В любом случае, удачи Пока Так, наше задание сначала ежедневно, судя по всему, собрать одуванчик И покормить э, свинку Это я уже понял Такое ощущение, что вот сейчас не утро А какой-то вечер а свиньи едят что-нибудь, кроме яблок, интересно. Так, поехали. А чё, вы думали, я пешком пойду? И сейчас, блядь, конечно, похож я. На того, кто пешком пойдет, конечно. Да и тем более, когда есть такая возможность. Так, как я понимаю, чтобы открывать все локации, полностью надо будет на каждой локации находить эти камни, да? Да, блядь. Да. Че, мы будем сразу их искать или нет? Вот это вот мне кажется. Опа, пару яичек. можно их взять? Одна здесь. Отлично, яйца можно. Ага. Морковь нельзя взять. Жадный, потому что он все. Куда это я? Это я не знаю, куда это я. Так, у него тоже есть свинка. Опа, показывай мне на камешек, что-то птичку хочет. Статуэтки богинь. Статуи богинь можно использовать в день 7 и день 14, чтобы сделать подношение богиням за благодение и проклятие. Вы также можете выбрать быстрое путешествие за стоимость одной к любой другой статуи богини, которую вы обнаружили. Вы также можете проверить, какие благод... благодения и проклятия активны. Окей, заодно яблочко, значит, можно куда телепортироваться. Так, записка. Круглый год и по утрам листья маленького базилика появляются на свет. Угу, хорошо. Так, это закрыто. Я, я еще даже камень не обнаружил. Зашибись. А я ведь хотел его найти. Хотя бы один. Я карту по кругу, по-моему, пошел. Опа, опа, справа бумажка какая-то. Да Дай бумажка. О, вижу камень как раз. Сначала бумажка. Отличный совет для тех, кто изрыгает жути листок сладкого... Сладко-кровохлёбки. Сладко -кровохлебки. Так, где-то я тут слева только что камень видел. Вот он. Так, нужен еще один, чтобы открыть эту локацию. Хорошо. Это что такое? Дом истории. Обнаружен путевой камень. в состоянии хистерии, что-то там. Ага, хорошо. Там есть какие-то книжки, но нам пока не до них. Серия только началась, я уже книжки собираюсь читать. Ладно, маленькие записки. Так, а на карте... Ага, если мы нашли один внизу Еще нужен один, то второй где-то наверху Ну, если следовать логике Мы же должны, получается, всю карту Осматривать, oh, опляти Увидел Отлично, карта открыта Прекрасно, теперь путинесса. Как тебя воспользоваться? Ага, все, понял Веди меня Я двигаюсь быстрее, чем путинесса. Или нет, или с такой же скоростью Нет, догоняю Она повернула направо Блин, она по срезу поехала Блин, обогнала меня. Все, потому что она жульничала, отличая. Она просто жульничала. Так. Вы находитесь в правильном регионе для выполнения этого задания. Купить оловянное ведро. А, со свиньей сюда нельзя, я понял. Наковальня, обнажен путевой камень. Наковальня. Ага, хорошо. Так, куда мне? Так, где-то надо, где надо найти магазин. Так. Не, подожди, как-то, нет, не вот так Подожди, на... вот это, да а, Это тревел О, кузница, кузница, где еще можно купить? Правильно, в кузнице Познакомиться О, я все о вас слышала. Новости здесь распространяются быстро Это единственное, что происходит Мы любим не торопиться, видите ли Но если вам нужно что-то сделать, моя кузница Я не заставлю вас ждать А если вам что-то нужно из нашей лавки Просто спросите Джеффа Я делаю молоты, он их продает а, вы что, молотым торгуете и все? Все хорошо, Джеффи, это вот этот, наверное, продавец Мне нужно ведро оловянное Ну, ты один из тех, кто приютил с Тринобил У нас было много дел с Ивовой фермой И за эти годы Серпы, пики, еще пики И разные другие железные штуки Если Джереми может ковать, то я могу и пороть что ж, эхо серебряная молния, мы отправляемся в путь. Я могу сказать, что наша дружная нах дружба находится в начале долгого и прекрасного пути. Это или быстрая поездка вокруг квартала, а? Вы когда-нибудь хотели стать кузнецом? Я не смог бы поднять молот, даже если бы попытался. Однажды я пытался поднять молот, но Джереми закричал «Ты не можешь трогать это!» Он очень заботливый. Мне нравится чувствовать себя в безопасности. Мне также нравится чувствовать другие вещи, если понимаешь, о чём. А, ух ты, я имел в виду тонкие ткани, конечно. Я всегда мечтал стать партнерой. Жаль, что вокруг нет брачных мистеров. Стоп, это парень? Это парень, да. Пока, просто такая, ну такой перевод Так, значит нам надо искать магазин, хорошо Если у них не продается, значит надо искать магазин эм, Это похоже на магазин Я кажется вижу ведро Да, жестяное ведро Три медика Как раз столько, сколько он нам дал Приобрести Жестяное ведро, в нем можно переносить жидкость И пить Какие молодцы Уточнили А денег у меня две монеты Денег у меня, все Я понял Так, это что? День друиды, сап? так. Затруднено, умеете готовить, будете готовить Я уронил одну 15 мая, ну давайте возьмем Возьмем, да. ладно Для взятия тропа. Давайте возьмем. Давайте возьмем Какие-то задания Какие-то соревнования Ну и, короче, все там нахватал Разберемся потом это я не могу спиздить так а ты кто такой я могу с собой поговорить могу привет двужок я станцию щита я продаю семена и все такое оборваю свои семена ты можешь найти меня здесь каждый второй и девятый день сезона а на перекрестке руиды, каждый первый и восьмой найди меня чтобы купить хавов и семена хорошо семена о, по 4. Недорого, кстати. Семена, морковь, кап... А мне денег не хватает. Чучело-друиды. Град плодов на врагов твоих. Барбель, морковь, редис. А, это суп. Это яблоко. Люд, не, не найти в ящиках. Какое-то использование хвоста. Мука. <связывая> э, будь здоров, но не мне. А тот, кто писал это... Имбирный краситель, приятный цвет. Ага, значит, мы можем купить здесь пшено, морковь, капусту. Второй девятый день месяца, как я понял. Давай с тобой познакомимся. Это ледяное чувство задней части вашего черепа. Это взгляд друиды, впивающийся в вашу душу. Принесите щедрые подношения или приготовьте корчиться во тьме тысячи проклятий. Судя по всему, у нас здесь вза взаимоотношения не очень. Богини идут с тобой, судя по всему, она не очень добрая в целом. Так, нам тут, судя по всему, тоже надо камни искать Так, еще один, ага, нашли Так, у нас У нас еще куча... У нас есть еще задания? Подождите Да тебе Мне задания нужно? не туда, вниз А, ну это я то, что Хватанул тут немножко Примечание создателя, не забывайте использовать Путинесу для любых заданий Если вы застряли Хорошо, а вот и камешек один Еще два Давайте поищем, надо карту открыть все-таки ну вот это меня реально напрягает Это же не просто так Это здесь что-то, ну, что-то есть просто... Может быть, меня не могут взять яблоки со специями, Обнаружен путевой камень. Может быть, они не могут меня схватить Типа эти злые силы, потому что меня оберегает богиня Там какая-нибудь, потому что я еще ребенок Из-за меня там дядя, не знаю, молится, подношение делает Опа, клубничку украл Ну-ка, ну быстро, быстро Оп, еще одна Давай следующую она, конечно, такая неповоротливая свинка, если честно. Так, еще два камня надо найти. Опа, записулька. Нужен подарок на день раудов? Конфеты белки, белки в подарок. Угу, хорошо. Белки или белки в подарок. Ну, одна из двух. О, еще одна книжка. ВЗ есть в деревьях, вЗ есть в кусах, вЗ есть в лесу, вЗ мне не прилетят. ВЗ и в колодце, и даже в фонтане, вЗ есть в долине, вЗ есть во враге, вЗ храбреца и вЗ в темноте, великие знания, они есть везде. А, великие знания есть в деревьях, великие знания есть в кустах, великие знания есть в лесу, великие знания мне не прилетят. Не притят Великие знания есть в колодце и даже фонтане. Великие знания есть в долине, великие знания есть во враге, великие знания храбреца и великие знания в темноте Но в ВЗ есть в деревьях, это звучит как-то, ну, как попроще. Взы, вз, вз, и все есть. Так, еще два камня, да, я сказал. И где мне их искать? Так, еще один путеводный камень вижу. Не знаю, зачем они, ну давай. Пьяный и сытый. Ага, обнаружим путевой камень. Хорошо. Пока не понимаю, зачем мне эти путеводные... Опа, вижу, вижу, вижу, наверху, наверху. Так, еще один остался. Не знаю, зачем... О, куда ты, блядь? Вот это ты ж ш... стартанул. Я вообще-то камни ищу. А Я наверху был, да, походу, уже? Походу, невнимательно был, блядь. Опа, еще куда-то можно влево. Нельзя больше никуда влево. Опа, Кирка. Некоторые инструменты могут быть улучшены по мере использования, и каждый полученный уровень добавляет небольшой бонус. Кирка, лопата, рогатка, удочка, серп, меч и лук могут быть улучшены. Вы можете увеличить урожайность, урон и так далее, а для некоторых звездных рейтингов нужен определенный уровень инструмента, чтобы получить дополнительный звездный рейтинг. Попробуйте использовать серп на своем, что растет, или рогатку, чтобы сбивать ягоды и яблоки. Каждое успешное использование дает опыт, так что экипирируйтесь, соответственно, использование этих инструментов. Добывает ценную руду из камней Не бей по себе по носу Хорошо, я услышал Намек понят Упа, здесь ничего не спрятан Может камень спрятан? Хотя, мне кажется, их прятать не будут Но их прячут, но не так, чтобы прям прячут Так Блянь. Один я нашел слева внизу Другой, грубо говоря, справа наверху Может быть, справа... Не, или справа внизу Блядь, я запутался немножко Так, давайте-ка, ладно, еще один кружочек пробежим А, я так далеко... Не, ага, так далеко опа она Просто, блядь, просто подумал, что там какой-то подъем наверх Опа Вот и вся карта открыта А, вот что это за путеводные эти места Так, а если я внизу открою Тут то -то -то тоже видел, да, табличку? А, нет, это не то Подождите, а как это тогда работает? А, дома. Вот, это и есть дома, да, все правильно. Места, кстати, тоже удобно смотреть. Блин, но мне нравится. Так, а у нас по заданиям что-то там есть приготовить и так далее и тому подобное. Морковку спиздить можно? Нельзя, жаль. Опа, дом полумесяца. Обнаружен путевой камень. Можно пока познакомиться со всеми. Что ты за фурлок фэл? Не один из этих замаскированных чайников, верно? Ну тогда ладно, лучше держаться от них подальше, а не та еще компашка. Пока. Пока-пока. Блин, а жалко, что на свинке тихо, тихо, тихо. тихо. Ой, на свинке нельзя это самое. Попросите отправить меня домой. Было бы очень удобно. А Это я поливаю. Так, ну здесь мы были, здесь мы были, здесь мы были. Так, что еще надо сделать? О, попробуй кубичку пиздануть. Моя. А то продадим, я больше чем уверен. Так, а ты кто? Просто скитайся, как и я. Это странник. Ага, хорошо. Так, ну надо домой возвращаться, если честно. Хотя время еще даже не за вечер. Ну задание есть задание. Самое плохое, то что вот я брал одуванчик. Опа, иногда яблоки становятся совсем плохими. И может появиться много газиков. Посл... Пословица, что там такое? А это пословица. Опа, а ты кто? Ты прервал мои благословения, разве ты не знаешь, что это такое? Это статуэтка богини. По-твоему, растерянному лицу я догадываюсь, что родители еще не разрешили тебе поклоняться. Известно, что статуи также могут перемешать людей по пристанищу, но чтобы открыть их как места назначения, необходимо взаимодействовать с ними. Я не могу, дать с ней разговаривать? Ладно. Так, открыл. Хорошо. Привет, молодой человек. Я просто отдыхаю здесь, пока моя хозяйка молится. Потом мы отправимся обратно на север. Мир огромен, солнышко. Хотел бы я снова быть молодым, чтобы иметь возможность исследовать его весь. А, это все, что вас от меня... вам от меня надо было? Блядь, а как я сюда вообще пришел? Так, карту можно? О, ее тоже надо исследовать. Я просто этот камень вижу, я уже сразу все понимаю. Так, еще один камешек и все исследуем. Он стопудово где-то наверху. Если один внизу, значит один наверху. Я следу... стараюсь следовать логике, если честно. Опа, книжкам. Статуи богинь для деревенских идиотов. Древние писания гласят, что сразу после соглашения феи построили статуи по всему квилу, чтобы человечество могло почитать своих защитников. Каждая статуя олицетворяет шесть богинь, чтобы упростить поколение и покорять единение среди божеств Ферри. Основное назначение статуи – еженедельные поклонения каждой богини, чтобы получить их благосклонность в день богини каждое подношение имеет ценность для каждого божества. И им может нравиться или не нравиться то, что преподносится. Каждое благословение или проклятие длится до следующего дня богини. Вырят, что у статуи есть другое предзначение. Если сделать простое подношение, а затем залезть в нору у основания, а человек потеряет там сознание, а затем очнется на другой стороне рая. Для облегчения такого путешествия достаточно подношение в виде яблока. Многие квилийцы не утруждают себя подобным путешествием. Возможно, потому что не могут пролезть в отверстие или не любят тратить яблоки. Ага. Хорошо, значит, мы можем между ними с помощью яблок телепортироваться. Но по-другому я не объясню это. Так, стоять! Куда это тут свинка? Мы ищем камень вообще-то. Опа, записка. В глубине долины вы можете найти базиль, собранный в тюке. Базилик. Базиль. Блять, переводы вообще шикарные. Значит, где-то здесь, значит, где-то здесь. Вот и он, вот вижу. Сначала, кстати, не обратил внимания. Вот и карта открыта, вот и хорошо. Опа, еще одна книжечка. Дни недели. В неделе 7 дней, а в сезоне две недели. Ух ты, как мало, блять. Сезон две недели. Это реально мало. Да, время на этой земле движется быстро. Возможно, для некоторых слишком быстро. Но привыкайте. Дни. День первый, день луны. День второй, день истины. День три, день скорби. День оборота. День фейрил. День сатиры. День солнца или день богинь. Каждый день на мир влияет определенные вещи. И разгадка часто кроется в названии дня. Узнайте, что и используйте это знание в своих интересах. Используйте знание в своих интересов. Хорошо, а как мне теперь домой вернуться? Пока а, карта мира есть? Карты мира есть. А, я здесь, а моя ферма здесь. Ни хрена, какой мир огромный. Ну, это первое время, он так кажется огромным. Но боже. Он большой. Это ведь еще все зависит от того, что я выберу, да, чем я буду заниматься в этой жизни, бла-бла-бла, и все такое. Жестоко. Давай, поехать, поехали с Так, это моя ферма, правильно? А, я сейчас вернусь с ведром, да. А где? Да, да? А, вижу его, вижу, уже уже лечу, уже лечу, лечу, лечу. Так. Отлично. Ты можешь по-разному использовать это ведро. Иди, я попробую его на этой штуке. А, в этой штуке можно хранить не только воду. Ух! Я больше никогда не куплю пирог в ларьке на рынке. Об этом оставлю его на кухонном столе на неделю, прежде чем съесть. Или вообще больше никогда не буду есть, если не найду что-нибудь, чтобы остановить эту болезнь. Ух! А, ну это мы уже видели. Кто-то должен дойти минут в корону, я понял. Пока. Мед. Я собрал мед, хорошо. Ты слышал, дядю Билла? Ты счастливчик, которому выпал идти с фермой. Не забудь ведро. Так я уже купил. Пока. Так я уже купил. Так, мне, кстати, там для приготовления мед не хватало. Да? Да? Да? Да? Да? У меня мне черники ровно сок надо. Раз, два. И мед, да? И мед. Ремесло. Типа выбрать, ну давай. Как резать? Блять, промахнулся. Так. Прикольно. Теперь надо это порезать, да? Прикольно, мне нравится. А где, ну, хоть бы, не знаю, хоть бы объяснили бы хоть немножко. Я, конечно, понимаю, что интуитивно более-менее понятно, но все равно. А, тут справка была. В течение всего времени приготовления старайтесь придерживать температуру кипения в кастрюле. Блять! Блять, да ладно! Ингредиенты находятся на полке в левой части экрана. Выберите и нажмите на один из них, чтобы переместить его на разделочную доску. Поряд, в котором вы их э, выбираете, не имеет значения. Появится лучший нож для этой работы. Используйте его для нарезки ингредиента. Правильный ритм поможет вам нарезать более эффективно. Как только вы нарежете достаточно... Разделочная доска поднимется и позволит вам соскрести ингредиенты в кастрюле, запустив таймер. Температура в кастрюле будет снижаться каждый раз, когда вы добавляете ингредиенты. Используйте рычаг для регулировки температуры и поддерживайте ее в зоне кипения. В середине термометра, если она... А, середине Если она слишком долго будет находиться в холодной Синей зоне или красной зоне кипения То ваша попытка будет неудачной Следите за температурой Пока измельчайте другие ингредиенты Вы можете в любой момент переключиться между измельчением И использованием чека температуру Убедитесь, что вы добавили всего три ингредиента До истечения таймера То есть еще и за таймером надо следить Минус один. Ну конечно я за температуру то ни хрена не следил А можно еще одну попытку? Мне надо найти чернику Блять, время так убежал. Так, мед, мед, мед, мед. Иди сюда. Мед есть. нужно черника две штуки. Где найти чернику? Не здесь найти чернику. Где-то кусты я видел. Кусты с черникой. Дайтесь мне. А вот здесь, да. Во, во-во, две штуки как раз. Отлично. Ой, как хорошо, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Так, свинка, все, мы нагулялись. Мы сегодня уже все. Мы сегодня нагулялись. Опа. Опа, надо собрать. Где ведро? Я, как понимаю, это будет, типа, своего рода компост Так что, ну, все, все, все логично Потом будем что-то сажать и использовать как компост Так, попробуем дубль 2. Так, поехали Так, а, тут надо еще Блин, почему она сразу, ну, из единственного ингредиента не может выбрать, который нужен Так, поехали Допустим Как это самое? Ага, все, я понял, как температуру держать Все, я понял Хорошо, поехали Плохо порезал, ну ладно, давай еще разок Хорошо порезал Так Вот так, поехали дальше Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Я скидываю-скидываю Ага-ага-ага середине котла, все хорошо Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас Скидываю-скидываю-скидываю Ага, все хорошо. Ага, ага, ага. Ага. Ага. Все, отлично, я красавчик. Полный. Вот, полный. Блять, а че вы. А че вы не могли мне тренировку открыть? Ладно, сколько звезд? Две звезды, расчет. Производительность мини-игры. Ноль. Рейтинг товаров плюс 2. Ну тут, тут наверните. Еще за. А, она же еще в красной какое-то время была. Но, в принципе, уже лучше. Уже лучше. Ну, хотя бы я, по крайней мере, знаю, что делать. О, письмо. Письмо от Твига. Дорогой приятель, меня зовут Твиг, и я приглашаю тебя в гости. Мне сказали, что из тебя получится отличный друг. Я вживу за мечтателей к северу от твоей фермы. Прям за рекой. Моя хижина находится прямо на вершине Закутка кутка мечтателей. Вы не можете ее пропустить, чтобы найти меня. Просто следуйте за путинессой. А за путерессой. У тебя волоса. Обязательно будет такая штуковина. Жду встречи с тобой, чтобы порыбачить. Ваш новый друг Твиг. Встречайте Двига. Так, а сколько время? Время 6. Можно еще к нему ходить, кстати. А, встречайте Двига, вот так. И... Нет, закрепить. И вот так вот, да? Не так кнопка. Не так кнопка. Вот так вот. Все. Путерас мне поможет. Кстати, вот это мы берем, чтобы у нас был мед. Я теперь буду готовить джем. Джем, не знаю, может быть, чем-нибудь поможет. Так, куда мне? Наверх. Ага, ага, хорошо, хорошо Так, мне нужен одуванчик, у меня часы пропали Я думаю, по пути найдем Надеюсь Так Замет создателя С большинством персонажей можно жить вместе Взяв их семью, исключением станут те, кто Благословлен богиней, как наставники угу, хорошо Вот и карта открыта А вот и одуванчик, и все еще прекрасно И прям 12 часов, и все Хорошо так, значит мы будем сейчас учиться ловить рыбу Книжка, прямой угол Рыболовство это наука, хоть науки больше не существует. Так что рыбалка совсем не похожа на науку. Просто закиньте удочку и постарайтесь попасть крючком в тень. Если вы промахнетесь, небольшая рябь может убедить одного из них произвести поклевку. Но не стоит делать ряп, когда рыба находится слишком близко, иначе вы ее отпугнете. Некоторые продвинутые рыбаки знают секреты, которые сделают из вас мага с удочкой. Ну конечно же магов не существует, а я же говорю, что их не существует. И я просто добавил это слово, чтобы звучало магически. И наконец, не забывайте предъявить по послоица. Некоторые рыбы любят дождь, некоторые лунный свет, некоторые лето, а многие даже приплывут на корм, если у вас есть соответствующие навыки. Надеюсь, это подсказки были полезны. Я сам не очень люблю рыбачить, мне просто нравится писать книги с подсказками о рыбах. Другие книги этого автора. Живи сейчас, разгадываем шифры золотой рыбки. Доктор Кто рыбачит с предисловием от Патрика Фореллика. Акулы Кто они? И что такое море? Пятизвездочная рыба. Качество или количество? Хорошо. Привет, привет. Вы получили мое письмо. Меня зовут Вик. И вы можете звать меня также. Не знаю, почему меня так зовут? Наверное, потому что я люблю удочки. Конечно, мне немного помогли его написать: Наш друг мечты. Знаете ли, он умеет делать чудесные вещи без его помощи? Мы бы не стали мистером рыбака. Мастерами рыбака. Вы ведь знаете, о ком я говорю? Мистер Рыбак. Фэйривизер. У него большие планы на тебя. Вот почему мы с тобой должны держаться вместе. Во-первых, я научу тебя одному из своих рыбацких трюков. Просто покажи мне, что ты можешь поймать на эту старую удочку. Обычного, как грязь, пондлюкера не составит труда. Найти пруд, где плавает несколько штук. Попробуй спуститься прямо туда. Удача. Ну, очень, очень хороша для ловли рыбы. А, информация о прогрессивных навыках с помощью... Не ты, вот ты. Ага. Тут можно навыки просмотреть. Йнуться, бля. Так, у нас есть удочка. Так, как тут менять? А, угу, все, разобрался. Очень удобное управление, особенно да. Опа! Как тебя кидать? Оп. Чтобы поймать рыбу, сначала зажмите RB. Чтобы вызвать пульсацию привлечь рыбу Будьте осторожны, слишком сильная рябь Можно погувать рыбку, мы это можем все прочитать, Нажмите рт И ну, чтобы подсечь ее, когда рыба не клюет Сматривайте ручку и ищите место получше Хорошо Так, это рыба близко, мы рябь использовать не будем А теперь используем И ещ еще разок Все, все, все, все, привлекли внимание Ждем, ждем Опа, поймал А, надо отпускать Сорный водорец. В спешке. Так, надо в тень кидать, да? Ну, давай вот сюда. Ждем, ждем. Раз. Можно поймать, да? Спорим, ту бумажку можно поймать. Поймал. Прудугляд. На дне по самую чешую. Опа. Прям в нее почти попал. Опа. Поймал еще одну рыбку. Так, подождите. А как докинуть? О, могу. Так, я понял. Вот так вот. Нет, еще разок. Блять, почти. Почти теперь поймать эту штуку. Да что ж ты не такидаешь-то? Давай. Ладно, он бумажку не хочет ловить. Не знаю, как ее поймать пока что, но надо еще вон ту рыбку поймать. Ждем. Нет, не привлекаем, она рядом. Ладно, давай привлечем. Отпугнул. Бля. Отпугнул рыбку. Ждем, все, теперь точно ждем. Ждем, ждем, ждем. Не трогаю, не трогаю. Привлекаю твое внимание. Ай, красава, ай, красава. Так, а теперь как тебя поймать? Не, реально так не зацепится? Что, реально так нельзя зацепить? Надо четко в нее попасть, типа. Да как же ты криво кидаешь, конечно. Опять криво. Я еще и двигаться в этот момент не могу. Да, он прям реально прям четко мимо бумажки кидает. Вот сейчас, конечно, четко по бумажке, но ладно, ее так нельзя взять. Не, может быть и можно. Может быть, просто уточка неподходящая, но все равно. Этот день, кстати, идет дольше, потому что я очень много всего вычитал. Так, держи. Прудоугляд. С ним вы не ограничите слов рыбную уточку. Хитрость в том, чтобы стать великим рыбаком или женщиной, заключается в том, чтобы думать как рыба. Я называю это метод рыбы, потому что... Именно бил Метод первым подал мне эту идею. Он не мог выйти из своей комнаты и все время бил себя стены с каким-то стеклянным взглядом. Так что теперь мне нравится ходить в рыбный образ таким же образом. Просто превращаю свой разум в чистый лист, что проще, чем вы думаете. И бьюсь, пока не окажусь сидящим на камне с удочкой в руках. Работает как часы, блядь. Собственно хотел сказать часы, но сказал как шарм. Работает как шар. Теперь пора вернуться домой. Опа, бумажка, бумажка. Дайте свинье газовое яблоко. Следующий выстрел в свинью без... Подожди, не помню пословица. Дайте свинье газовое яблоко. Следующий выстрел в свинью без хлопот. Бля, я не хочу убивать свинью. Ну, я бо... ну мне на ней кататься. Да и бегу я, бегу. Так, как, по... как попасть домой теперь? Так, знаешь, надо бежать вниз. Ладно, по карте посмотрим. Карта тут, в принципе, простенькая. Ну, как бы не заблудишься сильно. А мы, походу, пришли. Прямо, правда, пришли. Я свинью не кормил? Надеюсь, что да. Блядь, еще и не с той стороны пошел. Блядь. О, тут тоже рыба есть. Значит, здесь мы тоже можем ловить рыбу. Хорошо. Так, у нас есть мед. Нет черники. Ну, можно ложиться спать. Как я понимаю, я проснулся вот в этой кровати. Значит, я должен ложиться спать здесь. Ну, понятное дело, что мне скажут просто в 6 утра, то есть, вне зависимости от того, сколько я выберу, мне скажут, вы проснетесь в 6 утра. Один медик ждет к выбору. А на этом мы закончим, дорогие друзья. Но в любом случае, подписывайтесь на канал, на телеграм, ссылочку в описании. Предлагайте тигры для обзоров. Всех люблю. До новой серии. Всем пока-пока.